Может, с коктейлем с На заставку? Mm -hmm. mm -hmm. no, ну, типа с коктейлями, да, и на заставку. с сына одежды. Всем привет, ребята! Вы на канале Кукс и Хукс. С вами Димас, вся банда. И сегодня у нас жаркое лето наступило как раз, и мы решили приготовить небольшие летние такие коктейльчики. Полезные как зож и просто приятный на вкус и охлаждающий в жаркий знойный день начнем приготовление Он со смузи очень популярный смузи сейчас для этого берем апельсины, банан можно целый, кто как любит также возьмем облепиху замороженную если есть свежее, будет замечательно соковыжималка, у нас понадобится блендер у кого есть не погружной, профессиональный тут вообще будет замечательно, ну и можно сахарную пудру добавить в этот коктейль так что приступим, сейчас будем выжимать Наш апельсин Также будем использовать лед Ну да, добавляйте, так нормально Погода жаркая Добавляем облепиху Всю блендер Также добавляем банан Лучше порезать чуть-чуть И добавляем наш сок Апельсиновый Начинаем Блендерить все нашим блендером да. вот все достаточно блендернули в принципе можно не украшать этот смузи его быстро пьют бегут на работу вот, для смузи лучше использовать палочки такие потолще первый коктейль готов второй коктейль тоже мы сделаем сейчас смузи чтобы не отвлекаться они очень геморройные и он больше подходит под еще больше здоровый образ жизни там витамины прям такие зеленые здесь как бы такой он чисто тропический такой фруктовый но очень тоже популярный такие конечно продукты у нас не растут но вот зеленый смузин более подходит э, к нашему региону почти все есть всё, можно собрать все на грядке берем огурец тоже порежем чтобы блендер быстрее справился вот, также возьмем яблоко целый также возьмем щавель будем использовать петрушка зеленая и можно базилик ну что у кого есть кто любит а с не любит базилик можно не добавлять и приступим у нас вот блендер сейчас выжмем сок Хочу заметить одно, что смузи сделали зраченцы, придумали эти коктейли. Это такая чушь, когда их заказывают. Это просто, если вы работаете в баре, у вас просто весь все вот так. Весь бар, там ш -ш -ш, куча блендеров. Я не знаю, у вас куча всех занятых и всего делаете один коктейль. Но это чушь полная, из-за этого никогда не любил их. Но они очень популярны в Москве, потому что там ЗОЖ в Москве какой-то появился и берем тоже лед, лед достаточно много и выливаем наш сок туда и опять также э, блендером вот. ну, взбивайте примерно пару минут тоже до полного э, расстояния Состроение льда, кубиков. Можете добавить немножко туда соли. Она более так раскроет аромат огурца. Все делали, огурец разрезали полам. соли сыпали, мазали, ели. Божественный вкус. И тоже выливаем. Чуть пугаем базилик. Он дает аромат свой. В используем чуть остроты. Ну и немножко липы. А, еще укроп у нас есть. Укроп не стали добавлять. Но вот украсим укропом. Зончиком красивый Так что вот, получился еще один зеленый смузи Такой красивый Сейчас будем тоже фотки делать, там пробовать Вот сделаем простой э, напиток Вот у нас каркадечия заварили холодный Вот очень простой Но освежающий достаточно вот, Для этого нам понадобится лед Достаточно много льда Добавляем несколько кубиков шейкер Также добавляем чуть-чуть э, сахарной пудры Вкусов, кто как любит, чай каркаде, он немножко словатый. Все просто, добавляем чай каркаде. Вот, насыпали сахарные пудры. у нас есть сироп тут, гренадин. Буквально он даст тоже цвет еще ярче. Немножко добавим гренадина. режем дольку лимона. Еще кислинки добавим. Чуть-чуть взбить раскрыть и выливаем летний отличный приятный цвет летний коктейльчик естественно в баре вам налили полный кучу льда вам мы делаем для себя делаем просто чуть-чуть Саммер -чуть добавим украсим коктейль крикадея очень любит его делать там в египте где-то еще в таких странах вот арабских у освежает жару с лимоном прекрасное действие чуть сиропа ну вот ребята мы подходим к завершающему нашему четвертому коктейлю как бы это будет а махита у нас вариантов много мы как бы сделаем такой мохито чай это настоящий махита там спрайт добавляет либо там сахарную пудру с водой газированной мы просто возьмем чай зеленый заварили любой какой у вас есть получается чайный махит так что берете кружку большой бокал лучше ну и просто вот срываете мяту если нет мяты можно милису сделать как получится отрывайте произвольно много тоже не надо хотите ее опять же испугайте вот так все равно мы будем мять нет лайма добавляем лимон ничего страшного и в наших условиях тоже нету мадлера как бы есть толкушка все нормальная которым нут картошку есть вариаций много и все просто мнете вот так не сильно не сильно мнете ну чтобы чтоб мята испугалась и помялась и добавляем сразу кучу льда сюда естественно в мохито идет лед фрапе у нас льда фрапе нет у нас просто есть обычные пакетированные кубики а в сахарную пудру так как у нас чай будет зеленый не сладкий кто как любит, можно побольше. Где-то полторы, может быть, две чайные ложки. И все это заливаем нашим остывшим зеленым чаем. Опять же, много не стал делать, потому что не в баре, а дома. И аккуратно вот так помешивайте, чтобы чуть-чуть сахарная пудра сварилась. Конечно, она портит свет, все вот над ней оседает. Лучше использовать сироп, там какой-то уже заранее приготовленный, разведенный сахарный. Вот, и вот так поднимаете э, выше льда. По всей поверхности распределяете нашу мяту. Такая получилась у нас небольшой коктейльчик. Укра Украсьте базиликом. Базилик, кстати, лимонный. Тоже придаст интересный цвет. Трубочки. Какие-нибудь любые зонтики у нас. Наши украшения, наш коктейль мохито. Мохито-чай получился. Очень приятный, прикольный. Главное, есть мята, если у вас. Так что, смотрите, ребята, у нас получилось четыре 4 коктейля для вас мы сделали. А, простые, в принципе, вот эти приготовления. Эти вам в, в, в арабских странах напоют. Это где-нибудь в Москве или в каком-нибудь другом регионе. Это Скоркаде. Это просто а-ля мохито. Также получился у нас зеленый Жозовский смузи. Сложный приготовление, но интересный на вкус. И тоже смузи интересный, очень детям приятный. Оранжевый цвет такой. Там тоже много витаминов, полезный. Летний вариант, наш вариант с, с деревенским привкусом, с таким. Так что сейчас будем пробовать, что у нас получилось. Очень холодный, освежающий смузи настоящий. Кошки рвутся сюда на коктейль к нам. И зеленый наш ЗОЖ. Огурячье яблоко. Очень вкусно чувствуется петрушка. Очень полезный, интересный коктейльчик. Вот наш каркаде, восточный. Приятный такой, чуть-чуть сахарка. Лимон совсем не чувствуется, просто вкус как кислинки каркады чувствуется. Обалденный, кстати. Мне кажется, в Египте даже не так вкусно делают. Кстати, и сиропчик гренадин чувствуется. И наша а махита, э, деревенский. Отличный вообще, мятка. Лимончик, лайм даже не обязательно. Еще льда бахните, если что, или залейте его чайком. Очень освежающий, классный. Пробуйте, готовьте. Лайки с вас, дизлайки, комментарии пишите. Надеюсь, вам помогли, сейчас поможут такие коктейли в жаркую погоду. Это с вами была банда Кукс Бразер Кукс. Всем здоровья, увидимся на канале. Пока-пока.